Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале ПИТЕ ГОРБАТЬЮКС Сегодня у нас рубрика короткие фразы на английском Нам необходимо э, научиться применять такое слово английское, как чуть-чуть или слегка Ну, например Пройдите, пожалуйста, чуть-чуть вперед. Или ускорьте свой шаг, чуть-чуть, пожалуйста. Или добавьте чуть-чуть э, соли. Э, помойте свой чуть-чуть э, автомобиль или слегка. Итак, давайте конкретно скажем какую-нибудь фразу на английском. С употреблением слова «чуть-чуть» или «слегка». Э, сегодня чуть-чуть похолодал. Как это звучать будет на английском? Ит. Is, или it's Чуть-чуть э, A bit It's a bit cold Похолодало сегодня Today It's a bit cold today Сегодня чуть-чуть похолодало Давайте для закрепления еще одну фразу э, Пожалуйста, откройте окно Чуть-чуть или слегка Please Open the window. f -bit. Пожалуйста. Open the window. Откройте одно. f -bit. Слегка или чуть-чуть. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки. Делайте комментарии. Всего вам доброго. Пока.